Всем добрый день! Я обратилась в швейцарскую клинику с проблемой бесплодия. Этот вопрос уже беспокоил меня на протяжении трех лет. Сегодня, ровно седьмые сутки после операции, я хотела бы поблагодарить команду Константина Викторовича, анестезиолога, медсестру Марину из анимационной терапии за такой четкий и Хороший подход к своей работе, чувствую себя прекрасно, швы очень аккуратненькие, уже незаметные на седьмые сутки после операции. Моя вам благодарность, признательность и обязательно буду рекомендовать вас своим знакомым. Большое вам спасибо!